Возвращаемся мы домой Детского мира, центрального детского магазина Да? И нога болит Это вот за маминой всегда хайтульки Это потому что этот, на машине привыкла ездить, давай Не, ну правда не, ну, я тебе что, вру, что ли? Ну нога. идти тут еще чуть-чуть. Мы дадим на наши машины. Ничего болезни. Я сяду и буду вот так Мы праздновали день рождения Микки Мауса. Микки. Микки. Микки, это девочка. Микки Маус. Нет, Мини. Это же девочка. Нет? Нет. Боль. Знаю, это такой красный, красный, красный пожар. Мыслим одинаково. Праздновали день рождения Микки Мауса. Микки! были Микки. Ну. были Микки Были где с тобой? Алиса в Зазеркалье? интерактивный да. Интерактивное шоу, кстати, нам там, очень понравилось. Знаете, вечер, я две Мою еще съела. Так, я так не... и там есть взрослый и детский билет. Можно было детишком самим, но дочка захотела с мамой. Не дочка, а Камиль. Да. Нам очень, кстати, понравилось. Ну, Камиль, что это? Очень понравилось нам, на самом деле. Подходим к нашей машине. Видишь, уже дошли. Фух. Были мы в центральном детском мире. Поехали мы туда на метро. На машине мы не рискнули туда ехать, потому что Местов парковка э, там нужно было по особенному как-то заезжать. Не а... стали снова рисковать, да и добираться туда долго, поэтому мы поехали Все на. Поэтому мы поехали на машине, ой, на машине, на метро. Конечно, мы очень давно не ездили на метро. Я очень не ездила, давно. В детстве. в детстве. да. И, конечно, это такой ä, определенный стресс, да, кисы. Там очень жарко. Да. Одевайтесь в футболках, если туда пойдете. Нет, ну, кстати, футболки, мне кажется, не простыли бы тогда все. Нет. Мне кажется, мы были хорошо одеты. Просто жалко жарко было в этом... В центральном детском мире нет, были нет. открыты окна в поездах без, без кондиционера, и все было прекрасно. Нет, но там было, зато мало окон открыто. Много народу было. <свист> вот, мы побывали в Алисе зазеркалье. Интерактивное шоу. Ну, там очень жалко, там печеньки вкусные дают. Печеньки вкусные. Котик разговаривал, Алиса звали. Э, оживляли наши рисунки. Да? Да. А мы на большом квартире. Мама была, кстати, зайчиком. А у меня принцесса. И били мы что били? Ё... Посуду били. Ежиком били. Потом мы прогулялись по всему детскому миру, играли с Микки Маусом и Мини Маусом, ходили в муз... не музей, как это называется, где мы смотрели руки, руки, руки, руки грязные после метро, яй, смотрели различные, как это называется, Я не знаю, как это называется, мало там снимала, не знала, можно там нельзя снимать а -а -а. руки. Не помню, как называется, но там можно в наглядную посмотреть, как действует сила притяжения или сила не сила света, а особенности где мы света. Мы Да, разные опыты проводили, там очень много различных да, мне моделей. больше, больше знаете, что? Скажу. Как слушать. Да, там были разных размеров трубы, разных цветов. Если Мама, ты прикладываешь ухо. У меня вот так. Слышно, море. Море, услышишь? Прям ракушку у тебя там. Вот, очень много всего интересного, конечно. Еще пофоткались. Меня есть динозавр. Диноклаб. Диноклап. Вот... Да, приключение с динозаврами. Давай-ка мне. Зависка туда поедем, окей. Okay? Нет. Да. Можешь... Это все из лего. Да, но это из лего, это 200 Столько сильно, что даже запах распространяется.